Всем привет, друзья! Сегодня мы собираемся убрать последний урожай. Осталась капуста. Я посмотрела на погоду. Вчера снег с дождем был, но ну, после дождь. Я говорю, Андрей, завтра убираем капусту. Все. Потому что на днях обещают снег. И заморозки будут. Так что сегодня последний день. И надо будет прибрать. Вот у меня. Я еще даже помидор не могу убрать. И... Нашла сарай Приборку делала Нашла вот обувь У Давида Надо промыть И отдать кому-нибудь знакомым Мальчишкам Пускай носят Это школьная обувь Бабушкины вещи Тоже платки нашла, постирала Вот ее на вещи Но Пока я их храню Может кому-нибудь дам Здесь инструменты Нашла все, в одну кучу сделал. Чеснок принесла. В раз надо будет, досажу я это его сегодня, наверное. И у меня стоит еще здесь этот, как его? Как его? самовар мой. И, короче, вот у меня куча, все опускыватели, клейки, вот здесь вот там а, тяпки, мяпки, всякие в огороде на грядке работать ну вот а, так что вот так вот, друзья сейчас будем приборку делать Андрей будет поросенку варить хочу подстричь смородину, если получится но я надеюсь, что сегодня я все равно это сделаю, потому что потом уже все, поздно будет вот так вот, друзья у меня вон Два ящика макулатуры стоят. Таскают туда-сюда дети. Мне не надо. Так что начну работать. А после покажу. Короче, вот у нас здесь все. Заросли такие вот были. Ветки с ягодами. Меня просили, как, как мы обстригаем смородину. Вот эти толстые ветки мы убираем полностью. Остаются у нас свеженькие, беленькие такие. Даже вон почки еще чуть не распускаются по новой. А вот старые ветки, такие толстые. Мы их все убираем. Боковушки убираем, так как а, они нам ни к чему, потому что они в бок пойдут. Нам надо, надо оставлять, которые ветки идут вверх. И обрезаем вот это обрежем, вот это снизу которая вот ни к чему, она не нужна только путаться в них в этих ветках и вот этот спилим еще и в принципе все Андрей убирает капусту начал прибирать здесь убрал я тем временем <coughs> натаскала под кусты навоз под кусты и Сейчас, в данный момент, я обрезаю нашу ежевику. Она мне очень нравится, два сорта в нем. И хочу я его размножить. Короче, делаю основные ветки, обрезаю по бокам и подсаживаю самую веточку, самую самый верх. То есть вот я да, вот. вот эту веточку подкапываем и подсаживаем так, и все, мы ее оставляем на зиму, не думаем а по весне обрезаем саму эту основную ветку и посаж... садим на другое место, куда нам хочется посадить туда и сажаем вот принцип такой ой, к соседям ушел я ее тоже подсажу. У меня потому что вот, я хочу размножить мою эту ежевичку, ему деревню и себя. Ну вот, друзья, я ежевиду подсадила подрезала, ну, чтобы так подумала. И не буду, наверное, укрывать, потому что нормально вроде она хранится. Капусту убрали. все. загрузил Андрей. Сейчас будем закругляться. А, Семена сейчас укропа наберу а, для соления капусты. Затем здесь у меня астра есть. Тоже некоторые поспели семена то, может быть и подойдут они то есть на посадку посырек пришел слава богу все постригли, все кусты как хотела так и Эти листья капустные и мелочь капусту я оставила а Закрой, конечно, мелкую капусту. Почаны оставила для коз. Вот. Ну, короче, там у меня деревянные эти... Подпилили мы смородину полностью, убрали. Потому что она заболела. Она нафиг не нужна, выкопать надо будет по весне. И смородину обложили черную навозом последнее как вы видите ничего не осталось но весной она расцветет и будет классно так что у меня смотрите что в теплице творится эту теплицу я вообще нынче горький перец надо будет прибрать некоторые которые пойдут на вот давайте я вам друзья покажу капусту капусточку Так, вот это мы будем солить. Вот эти парочку мы уберем. Это на хранение. Вот такие мелкие, но средние имею в виду, вот такие мы оставим на хранение. Вот это мы засолим. Ну, в принципе, ничего. Так, капусточка слава Богу, главное свое. И все нормуль. Он бяша идет с маняшкой. Там Андрей Он приготовил многое его всего, всего разных, разных вкусей. Так. Вот сложила обувь. Здесь даже а, есть вот, стороны. 24 размер. Размеры все. 27. Ну, короче, хорошие, не натоптанные Чуть уносил, я их промою. Высушу и отдам за вкусняшку, детишка. Угу. Ну все, друзья, мы собрали до конца урожай. Нынче последний он. Вот что мы набрали: три ведра помидор. Вот это зеленые очень вкусные. Фарида говорит, фу, какие мам зеленые дала-то мне на салат. Попробовала, мам, я такие люблю, говорит, вообще вкусные. Вот оранжевые, красные. Борщ перец Андрей собрал весь. Укропчик набрала на соление капусту, семена, цветов и зелень. Петрушка, укроп, лучок зеленый. Так что вот так вот, друзья. Все, можешь ехать. Я пока покутарю, пока я пешочком. Короче, что я хочу сказать. У меня Андрей повесил шкаф. Офигенный шкаф, но это я покажу в другом видео, потому что для этого шкафа надо специально видео заснять, так как он этого стоит, этот шкаф. Мы вчера, Мы вчера с Фаридой все складывали, она мне помогала. Сегодня я в 4 утра, Даринка проснулась. Посадила на ходунки, я перебирала все. Короче, работала полдня, наверное, над этим шкафчиком. Все складывала, свой, свой материал весь, красивый. И Динара сегодня перед садиком говорит мне, мам говорит, хорошо, что у тебя этот шкаф есть, да. Я говорю, да. Она такая, как в магазине. Я говорю, ага, как в магазине, говорю. Короче, я там красоту навела. Мне так нравится этот шкаф. Прям прелесть, прелесть. И я теперь знаю, где что лежит. Фарида хотела. Мам, давай я буду складывать. Я говорю, нет. Пускай мои руки помнят, куда я что сложила. Потому что, если ты будешь складывать, я не, не знаю. Я потом искать буду это все. Так что вот так вот, друзья. Покажу в другом видео. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии. И ставим лайки.